Животное, волк, заяц, они симметричны. И у них правая половина мозга обслуживает левую половину тела, левая половина мозга обслуживает, и вот там вот такой перекрест. Ну так сделано, это так конструктивно сделано. Вот мы придумали, придумали тело и вот такое сделали. Но он теперь бежит в постоянном чередовании право-лево-право-лево, передняя лапка, задняя передняя лапка, и он развивается и формируется симметрично но люди тоже они не только ходят и бегают, они делают массу другой работы, пишут правой, кто-то пишет левой, кто-то бреется правой, кто-то бреется левой, кто-то в теннис играет правой, кто-то левой. Но если он играет правой, он не играет левой, и у него получается, что тело Одна половина тела и одна половина мозга более тренированная, более востребованная, более нагруженная, а вторая как бы в таком лайт состоянии. Теперь представьте, что будет. Представьте себе, что у него одна мощная половина головы, ну пусть 100 единиц, я даже не говорю про 100%, 100 единиц, а которая послабее, она 80 единиц выдает всего. Естественно, как только у него возникает напряженность и напряженная социальная жизнь, он будет включать всегда сильную сторону, потому что он же сильный, он мощный, он вот такой, он себя демонстрирует. И он всегда будет делать все с сильной стороной. А раз с сильной стороной, значит, она лучше будет иннервироваться, она лучше будет кровоснабжаться, она будет на, тебя, на себя всегда перетягивать и по нарастающей все время про прогрессировать. И у нас вот этот дисбаланс – в мозге дисбаланс в теле начнет нарастать. А тело это одно. Угу. И стоит вопрос, когда 100 единиц 80, эти, а теперь, смотрите, встает вопрос, это 100, это 80. Мы говорим, а давайте за 100% возьмем сильную. А это 80, она что, не, а получается, она недоразвитая. Мы говорим, как-то яда и недоразвитый одной половиной, да? Мы говорим, а давайте по-другому сделаем. Давайте 80, которые единиц возьмем за 100%, а у нас теперь, а там, где 100 единиц, будет 120%. процентов. И тогда мы говорим, у нас одна нормальная, а другая аж переразвитая. Это вообще круто, да? И вот это, это надо как бы понимать себе, вот такой образ. И теперь асимметрия нарастает, нарастает, а он активно работает, работает. Но в теле-то, Сущность, сущности она контролирует, она говорит, что происходит, как такое можно. Она говорит, если бы заяц, у него правая сторона работала мощнее, а левая слабее, его бы заносило в одну сторону. Если бы у волка была более активная левая половина, а правая отставала, его бы в эту сторону. Они бы в жизни вот так вот бегали и круги нарезали. Ну а мы же люди, у нас этого нет, мы же социальные, мы... Даже если себя человек плохо чувствует, он немножко подретушировался, немножко подкрасился, встал утром, если, говорит, что-то мне плоховато. Что, да и начинает, в животе плоховато, Съемка ка я фисталу. Вот. А у меня еще что-то я как-то подотек, может мне мочегонных съесть, чтобы маленько не таким отекшим. И вот он начинает это подгоняет, подгоняет себя, потому что у него времени нет. У него болеть некогда, у него лечиться некогда, ему надо работать. Это гонка на выживание, гонка за амбициями, гонка за карьерой, гонка за деньгами, гонка, гонка, гонка. Вот. И теперь получается, что вот эта асимметрия начинает дорастать, и теперь первый А в сущности и в, в, там в бессознательных уровнях мозга, там же все списывается, и там никак не могут понять, а что же этот пользователь вот так у нас вот как-то не так делает. И сущность, ее обязанность максимально долго прожить и максимально сохранить жизнь. И тогда начинаются некие предвестники, предвестники более жесткое с тела идти начинает симптоматика, это как команды этому пользователю, что что-то ты, дорогой, не то делаешь. И это как на, на доске приборов, встроенная в него, начинают загораться лампочки. Где-то появился болевой синдром, где-то появилось э, плохое ощущение, где-то появилась тревога, где-то появилась э, тоска где-то его начинают подмучивать, он э, сидит и говорит, что-то у него апатия, ему жить не хочется, ему делать не хочется, ему... но он же себя накручивает, ему же надо наработать. И вот это вот вся, То есть и вот эти датчики, которые у него начинают мигать и сигнализировать с тела, ну, предвестники того, что он не туда рулит, он их пытается убрать, он их сознательно, он говорит, а я волевой, я, я такой, я себя могу заставить, а я, ну, в общем, молодец он. И вот теперь... В один прекрасный день, а, он начинает подъедать разные таблетки, тут он маленько подстимулировался, там он маленько, здесь, перед сном, он у него башка начинает, извиняюсь, голова начинает мутить, кипеть, у него дневные события начинают переигрываться, проигрываться вторым кругом, а лучше бы я там вот ответила так, а я как-то не, не ту физиономию сделал, мне бы надо вот такую было слепить гримасу, тогда бы они все сразу присели, они бы поняли, какой я крутой, это что-то я как-то по-дурацки улыбался, и вот это все его начинает накрывает и он еще до полуночи спать не может потому что все эти кошмары в нем ну как бы тараканы или как угодно их назовите мысли они у него начинают раиться, ветвиться там потом у него какие-то появляются там Мелодия, то у него зазвучала в голове какая-нибудь песенка, а на кладбище все спокойненько, вот, а то он вспомнил э, еще какую-то бредятину, тут была какая-то бредятина из детства, тут э, какие-то подозрения, а того ли мы приняли на работу, а почему мы этого не уволили, а что сказал этот, а что вот тот ниже, стоя... вышестоящий подумает, и все, вот это его начинает окружать. Опять, а он асимметричный, у него одна половина мощнее, а другая слабее. И вот эта мощная половина, она все разгоняется, разгоняется.